Квартира – 44 квадратных метра, город Оренбург. Рыночная цена – 2 миллиона 700 тысяч рублей. Цена покупки – 2 миллиона 25 тысяч рублей. Дисконт – 25%. Экономия – 675 тысяч рублей. Хороший вариант для покупки семьей – ликвидность при перепродаже. Второй объект – коммерческое здание, город Казань, 20 квадратных метров. Рыночная цена – 6,5 миллионов рублей. Цена покупки – 4 миллиона 875 тысяч рублей. Дисконт – 25%. процентов. Экономия – 1 миллион 625 тысяч рублей. Хороший старт для бизнеса или сдачи в аренду и получения пассивного дохода. Наш третий лот на сегодня однокомнатная квартира, общая площадь 42 квадратных метра, город Новосибирск. Рыночная цена – 5,5 миллионов рублей. Цена покупки – 4 миллиона 125 тысяч рублей. Дисконт – 25%. Экономия – 1 миллион 375 тысяч рублей. Хороший дисконт и отсутствие проблем при поиске клиента при перепродаже. Объект под номером 4. Двухкомнатная квартира, общая площадь 52 квадратных метра, город Екатеринбург. Рыночная цена – 5 миллионов рублей. Цена покупки – 3 миллиона 750 тысяч рублей. Дисконт – 25%. Экономия – 1 миллион 250 тысяч рублей. Хороший вариант для личного использования или сдачи в аренду. И замыкает наш ТОП. Однокомнатная квартира, общая площадь 28 квадратных метров, город Тюмень. Рыночная цена – 3 миллиона 900 тысяч рублей. Цена покупки – 2 миллиона 925 тысяч рублей. Дисконт – 25%. Экономия – 975 тысяч рублей. Замечательное место для личного проживания и для перепродажи. Друзья!